Здравствуйте Уважаемые друзья Подписчики Гости А также Неравнодушные к моему творчеству Моего канала Ну что скажу вам Друзья Опять Новые песни, как всегда. Итак, поехали! Нарисовать глазами в небе мне картину Картину ту, что много-много лет хочу Глаза зеленые, цветущую долину Глазами я рисую в небе, как лечу Рисую в небе краски, взятые на выбор На небе синим свой эскиз я приложу Ярких цветов, веселесочных комполитов Эпоху ней, нее на небе отражу Мне не хватает лишь немножечко колора Немного масел на небесном полотне Особо выделяя контур для узора Мое художество глазами киневит. Еще смешаю красок несколько и масел, как раз не очень я картине приложу. Болото все я досконально приукрасил В создании шедевра пристально гляжу Что получилось мне нарисовать глазами Оценят люди пусть шедевр со стороны Чтоб не упасть мне в грязь перед друзьями где в комментариях все выскажут они. Картина в небе вышла собственно, изящно. Сумел нарисовать глазами сколько смог. Труды приложены глазами не напрасно. А помогал мне в этом плане только Бог. Нарисовать глазами в небе мне картину. Картину ту, что много-много лет хочу. Луказина нает цветущую долину. Глазами я рисую в небе, как лечу. Thank you.